день добрый дорогие друзья я игорь Черноусов. теперь я могу сказать что я сертифицированный менеджер каналов youtube так как я прошел замечательный тренинг у романа сибирского и константиново волкова посвященные ютубу это мой видеоотзыв на этот тренинг у меня была возможность куда пойти учиться то есть у меня был выбор либо к тимуру Таджидинову, либо к роману Сибирскому. Но внимательно ознакомившись с программой тренингов, я выбрал Романа и абсолютно в этом не разочарован. Я пришел на тренинг уже с имеющимся багажом знаний по Ютубу, но тренинг Романа помог мне все эти знания систематизировать и дал такую классную возможность, которой раньше у меня не было, посмотреть на YouTube со стороны SEO-специалиста, потому что Роман классный SEO-специалист. Я узнал очень много нового, и Роман поделился многими фишками, реально золотыми фишками, с людьми, которые приходили на тренинг «Пакет VIP» и «Пакет PRO». Это реально золотые фишки, которые, которые позволяют выводить ролики даже по конкурентным запросам на первую страничку YouTube. Но чтобы не быть голословным, вот посмотрите последний мой результат запрос инвестиции достаточно конкурентный запрос по нему выдается 231 тысяча роликов, да, но это связано с деньгами и вот на первой страничке третью четвертую позицию занимают два моих ролика причем вот за день эти ролики набрали один 500 другой 600 просмотров ни копейки денег я не вложил в раскрутку этих роликов сделал только то что рекомендовал роман в плане оптимизации роликов то есть четко сделал как вот он говорил делай вот так и вот я это все четко сделал и использовал только одну одну единственную золотую фишку, о которой рассказал Роман вот, в рамках vip тренинга Посмотрите результат, результат на лицо, я доволен. Клиент, который заказывал продвинуть эти ролики, счастлив. Что хотелось бы сказать о м, обучении на тренинге? Учились мы в дружном коллективе, нам помогал еще и Игорь Волков, то есть человек, который вел технические вопросы, связанные с работой закрытой группы то всегда можно было обратиться, спросить что-то. Роман отвечал на все вопросы. Проводились у нас живые встречи вопросов ответов. То есть все было классно. Если вы, если вас интересует YouTube, очень рекомендую тренинг Романа. Приходите, учитесь, получайте классные знания по ютубу Единственное, что хочу сказать, если вы примете решение идти учиться, то Четко выполняйте требования по заданиям тренинга. То есть не надо заниматься с созерцанием, сидеть и смотреть, как это все происходит. Да? Нужно делать, то есть выполнять задания, задавать вопросы, тогда будет результат. Большое всем спасибо досмотревшим до конца. Не забудьте нажать «Нравится» и написать какой-нибудь комментарий под этим роликом. Всем удачи, до свидания.